Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема доклада представлена. Выбор, стратегии трансплантации в первой линии лечения перифузной бэкопогречной лимфомы не является очевидным либо стандартным, так как имеются данные рандомизированных клиентов, свидетельствующие как о наличии, так и об отсутствии преимуществ выживаемости при применении этого метода лечения. Соответственно, это порождает неоднозначность клинической практики. С одной стороны, некоторые авторы, ратуют за применение, за применение этого метода у всех пациентов, которые, которым это применялось в исследованиях, где была получена статистическая значимость. С другой стороны, указывается на недостаток данных и необходимость дальнейших исследований для более полного выяснения необходимости применения. Соответственно, с этой целью было проведено два мета-анализа двумя независимыми группами из Европы и из Китая. И результатом этих мета явилось только то, что исследование необходимо продолжать дальше с учетом биологических характеристик опухоли, и что преимущество, преимущество выживаемости, которое получается при применении высокодозной химиотерапии во фронт, является кратковременным. В общем, все аспекты, которые были рекомендованы авторами мета можно свести к следующим пунктам. Это изучение влияния биологических характеристик опухоли, то есть какие пациенты с какими биологическими характеристиками больше нуждаются в проведении трансплантации при ДБКЛ во фронт. Это влияние ответа на лечение и влияние метаболических показателей, полученных в результате проведения ПКТ, Также влияние фактора высокого риска и поиск лабораторных показателей, которые могут повлиять на исход заболевания. Есть некоторые ретроспективные исследования не которые давали ответы на эти вопросы. Как с точки зрения биологии опухоли, допустим, при влиянии даблхит по типу было получено статистическое значимое различие выживаемости без прогрессирования при применении фронт, Также при учете у пациентов только с полным ответом на первую линию лечения, а также у пациентов с повышенным ЛДГ в дебюте. Для для дальнейшего изучения в Центре имени Петрова также в 2019 году проводится исследование с целью повышения активности лечения пациентов с диффузной брокопречной лимфомой путем проведения высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией гемофитических клеток в первой полной ремиссии. Дизайн исследования следующий. Всего было набрано всего набирались пациенты с диффузной брокопречной лимфомой только с четвертой стадии заболевания что на, на момент 2000, сентября 2019 года не было представлено в источниках, а также только с значением практического индекса, равным 2 и более. Всем пациентам проводилось 6 курсов хими, стандартной иммунохимиотерапии, и при достижении полного либо частичного ответа им проводилась либо высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией в фронт группа АФРОНТ, либо им проводилось только динамическое наблюдение. Эти пациенты вошли в группу контроля. Соответственно, 38 пациентов было в группе а фронт – 74 в группе контроля. Перечной конечной точкой представлены на слайде. Всего для этого исследования было проанализировано 516 пациентов. Путем последовательного применения факторов исключения в конечном итоге осталось 112. На данном слайде перейдены краткие характеристики группы сравнения. В общем и целом группы сравнения были однородны по своим клиническим, как клиническим, так и биологическим характеристикам. Средний возраст составил 47 лет в группе Афронт, 48 в группе контроля. СИ наблюдения составило 473 года в группе Афронт и 53 года в группе контроля. Исходы пациентов. Были на март 2021 года следующие. В группе Афронт произошло 2 ранних и 2 поздних рецидива. В группе контроля 15 ранних и 5 поздних рецидивов. Причины, основной причиной смерти и в той и в другой группе были, было основное заболевание, прогрессирование основного заболевания. И также смерти в группе Афронт была одна от осложнений и лечения. И смерти в группе контроля представлены в таблице на слайде. При проведении, при проведении статистического анализа было, были получены статистические значимые различия в полных ответов до и после проведения АФРОНТ высокодозной химиотерапии в группе АФРОНТ. В группе соответственно, до применения частота полных ответов составила 61%, после применения 97%. Один пациент умер от осложнений лечения, и, соответственно, путем применения статистических методов анализа достоверность различия была установлена. Также для поиска факторов, которые влияли на частоту рецидивов между группами, был использован точник Телли-Фишера, и этими факторами являлись дабл-экспрессор по типу лимфомы, также сочетание по типу дабл-экспрессор и более одного экстрандального поражения, а также более одного экстрандального поражения, с одним, из, одним из которых являлась легкое. При анализе только ранних рецидивов были выявлены следующие признаки. Помимо признаков, входящих в международный параметический индекс, значимыми оказались также дабл-экспрессор лимфома, уровень экспрессии 7 выше 40%, а также сочетание возраста более 50 лет и более одного экстрандального поражения. При анализе пациентов с учетом, с учетом ответа, достигнутого на первую линию терапии, были Факторы были разделены на те, которые принялись только при полном ответе. Это, опять же, экспрессия ЦИМИК, дабл-экспрессор и поражение более одного органа, в одним из которых являлось легкое. Как видите, статистическая значимость увеличилась после применения высокодозной химиотерапии в группе АФРОНТ, что свидетельствует о позитивном влиянии соответственно, АФРОНТ на исходы в данной группе. И, соответственно, для пациентов с частичным ответом факторы в принципе, оказались те же самые. Это возраст, ЛДГ, более одного стандартного поражения и, высокая, и, и, и, и очень высокая группа риска. При анализе выживаемости без прогрессирования были также получены статически значимые различия между группами. Трехлетняя выживаемость составила 88,5% в группе Афронта и 73,2% в группе Контроля, что было подтверждено логранд-тестом и отношением рисков, наступления рецидива у данных лиц. Факторами, которые повлияли на выживаемость без прогрессирования, оказались экспрессии ЦИМИК более, более или равна 40%. Дабл-экспрессор лимфома, значение прогнозического индекса международного 3 и более, а также поражение, поражение более одного органа, одним из которых являлось легкое. Для, постро... Для, постро... для получения прогностических факторов и построения возможной прогностической модели была проведена биноминальная логистическая регрессия, в результате которой были выявлены следующие факторы, которые позитивно влияли на двухлетнюю выживаемость без прогрессирования, то есть позволяли людям, позволяли пациентам прожить 24 месяца без рецидива. Этими факторами явились наличие полного ответа графа респонса на заболевание, это уровень экспрессии CD3 лимфоцитов микроокружения выше или равен 20%, а также тип проводимого лечения: АПФРОНТ или контроль. Анализ проводился в общей группе. Соответственно, здесь метод лечения афронд высокодозной химиотерапии показал свое влияние как независимый прогнозический фактор, повышающий выживаемость без прогрессирования у таких пациентов. Чувствительность метода и специфичность представлены в таблице. Чувствительность составила 61,5%, специфичность 94,4%. Учитывая, что основной целью терапии первой линии при диффузной бекалопречной лимфоме является достижение полного ответа, была построена еще одна модель, в которой были включены только пациенты, достигшие полного ответа на первой линии лечения. Здесь факторы оказались сходные. Опять же, апфронт и уровень cd лимфоцитов микроокружения показал свое позитивное влияние на выживаемость. Также были выявлены два фактора, которые показывали негативную влияние на выживаемость. Это наличие более одного экстрандального поражения и наличие коэкспрессии ЦИМИК и BCL2. При анализе общей выживаемости также были получены статистически значимые различия, даже в большей степени, чем при выживаемости без прогрессирования, 92% для группы АФРОНТ и 71,7% для группы контроля. Факторами, которые повлияли на общую выживаемость, явились дабл-экспрессор лимфомы, и прогностический индекс значения 3 и более. Также для общей выживаемости была построена собственная прогностическая модель, и здесь были выявлены несколько другие факторы, которые влияли на этот показатель. Опять же, позитивными факторами, как и в остальных моделях, оказались применение об и уровни CD3 лимфоцитов микроокружения. Негативными факторами оказались наличие рецидива заболевания, а также нон-GCB а также под тип клеток лимфомы. При анализе событийной выживаемости статистически, статистически значимые различия также были подтверждены. 86% составило трехлетней бессобытийной выживаемость для группы Афронт, 69,7% для группы Контроля. Основными факторами, которые влияли на бессобытильную выживаемость, оказались высокое значение прогностического индекса, а также поражение более одного органа с поражением легкого. На данном слайде представлены общие данные о токсичности лечения. Красным выделены наиболее, наиболее высокая частота. Выявленных, так, выявленных значений токсичности. Ну, соответственно, здесь наибольшая токсичность была в группе высокодозной химиотерапии, что вполне логично, в группе АФРОНТ. А в, при, при, при индукционной химиотерапии общая частота, общая частота осложнений была приблизительно одинаковой между группами. Итак, какие выводы можно сделать из проводимого на настоящем момент исследования. Во-первых, во первых консолидация первой ремиссии методом высокодозной химиотерапии с аутологической трансплантацией гемофтических стволовых клеток при диффузной бэккорном клетчатой увеличивает частоту полных ответов на заболевание. Во-вторых, были определены факторы, влияющие на рецидив заболевания. Это дабл-экспрессор лимфомы, поражение легкого иного органа, а также сочетание этих факторов – и, при, и также были подтверждено влияние некоторых факторов, имеющихся в международном проаналитическом индексе. Помимо этого, были выделены факторы, влияющие на трехлетнюю выживаемость. Для всех видов, для всех видов выживаемости влияние подтвердило значение проастического индекса 3 и более. Для общей и выживаемости без прогрессирования дабл-экспресса лимфома, для выживаемости без прогрессирования и без событийной выживаемости поражения более одного органа с Повлечением легкого, а также для выживаемости без прогрессирования ЦМИК более 40%. И также для, и также для создания прогрессического индекса были отобраны следующие факторы. Это проведение апфронт трансплантации, это уровень CDT, позитивных Т-лимфоцитов в микроокружении более 20%, и полный ответ для выживаемости без прогрессирования. И к негативным прогрессическим факторам Относится наличие рецидива заболевания, но уже себе по тип, наличие более одного стандартного поражения и дабл-экспрессор лимфома. Спасибо за внимание.